Вопрос с форма. Где можно прочитать мифы о славянских богах? В интернете куча напутанного бреда. Встречаются кусочки мифов. Там боги, люди, народности и география. Все перемешано. Есть ли такой синтез о славянских богах, как Эдда? Есть ли собрание именно мифов о славянских богах? И здесь же. Бог род. Кто это? Не совсем понятно, ибо везде написано по-разному. Он верховный бог, славян, который породил остальных богов? Если к роду обращаемся, то обращаемся ко всем богам сразу, правильно я понимаю? Конец вопрос. Да, действительно, коллеги, вы абсолютно правы, очень точно отразили, что информации невероятное количество. Но общей системы, такая, как сложена в северной традиции, в Эддах старший младший, в сагах о богах, и героях в славянской системе этого нет. Со славянским язычеством произошло, наверное, одно из самых страшных ситуаций, когда уничтожалась новая религия христианство, все буквально остервенело. Вот остервенела. Сами же люди впоследствии, конечно, и уничтожали, несмотря на то, что язычество довольно долго было на Руси, и поскольку территория этой Руси такая всегда была достаточно обширная, и славянские племена жили на очень большом пространстве. Язычество сохранялось аж вплоть до 18 века, еще проводились и обрядовые мероприятия, и культ волхвов, худо-бедно, но как-то поддерживался. Но система, целостная система, она была разрушена, а система целостная, это готовая традиция. Традиция, она чем отличается от просто информации какой-то вот разрозненной, да? то, что она в любой момент может себя воссоздать. То есть дай ей немножечко энергии, и она сама себя распространит. Но если из традиции вырваны куски, если там введено огромнейшее количество блокираторов и вирусов в саму традицию, система получается рваной, система получается мертвой. И воссоздать ее как культурную среду, как систему мифологической подложки для бытия людей невозможно. И то, что сейчас происходит и в сети интернет, и в литературе, и в попытках реконструкции, воссоздания славянского языческого культа, это, конечно, очень далеко от системности, очень далеко от системности. Но пусть, коллеги, вас это не огорчает, пусть вас это не расстраивает. Свой Саймон Мудрый появится и условия. Просто всему свое время. То, что сейчас такая ситуация, это, конечно, грустно и печально, но это еще не значит, что он, эта ситуация навеки вечна. Люди предали своих богов, люди забыли своих богов, люди обредили их бесовскую одежду, Смешно предположить, что сейчас они резко поменяв точку зрения, да, получат отклик от тех сил древних сил, которые призывают радостные долгожданные. Нет, изучится все немножко по-другому. Здесь раскается мало. Это вам не христианство. Здесь надо доказать верность свою доказать понимание свое доказать не словом, а делом, потому что языческие боги они ориентированы на делание, а не на словоблудие. Люди книги опираются на слово, язычество опирается на дело. И дело это должно быть не просто какое-то делание имя каких-то богов, а именно воссоздание мировоззрения языческого в своем сознании. То, что сейчас происходит, это попытки воссоздания культа. Они очень тяжело даются, поскольку почти не осталось никаких первоисточников. То есть они есть, но они, во-первых, имеют христианское происхождение, а это значит, что надо их хорошо уметь вычищать вот от этого христианского налета, брать оттуда информацию, а мнение, насчет этой информации оставлять, мнение нам не надо, нам надо информация. Но человек, воспринимающий слово написанное, разучился отличать информацию от мнения, он берет комплект. И поэтому воссоздать культ ему в своем же собственном сознании становится очень и очень тяжело. Потому что присутствующее это мнение, мнение накладывает отпечаток на мировоззрение, мировозрение заставляет воссоздавать культы, используя христианские методы. А это всегда приведет к неудаче, потому что христианские ритуалы для языческих богов чужды. чужды. Языческим богам не возводили здания. Храм ⁇ это лес, их алтарь ⁇ это поле, их вино ⁇ это река текущая рядом с этим лесом и полем. Язычники не должны поедать плоть своих богов, не должны загонять их в маленькие рамки какого-то шалаша, пусть пирамидально сделанного. Они не должны их загонять в помещение, пусть даже расшитые золото. Им там тесно, им там душно, их там не будет. Чуры богов стояли под открытым небом, под звездами, под дождем их. Жарило солнце их, мочил дождик их чернили морозы, но это не основание для того, чтобы их было защищать, как-то прикрывать, возносить им какие-то хвалы и требы, умоляя их и превознося себя. Те, кто сейчас пытаются реконструировать славянское язычество, опираются даже невольно на ритуалистику христианства чем сразу себе отрезают подобные возможности. Однако информация есть, но разум человека, повторюсь, должен приобрести несколько иные характеристики, чтобы эту информацию добывать. в сказки есть фольклорные, собрания. Есть легенды, которые были в период христианизации Руси немножко переиначены. Ну, например, вместо Перуна начали говорить Илья Муромец. Вроде бы как уже ничего, так вроде бы там Илюша был так крещенные христианины, вроде бы сказки уже как-то такие некромольные пошли. Но это надо иметь во-первых вот этот вот шифр, кто за кем стоит, кто на ком стоял. а во-вторых самое главное вот эту информацию из сказок укладывать немножко на другую подложку, на языческую подложку Здесь могут очень здорово помочь сохраненные алгоритмы других систем, например тех же самых греков. Вот они очень хорошо нам это рассказали, они говорят: да, есть верховный бог Зевс, но он может быть быком, лебедем, человеком, нечеловеком, огнем горящим, водой текущим, он может быть кем угодно. И у греческого человека, да, у человека Элина, у него не было оснований видеть бога только в образе человека. Это потом уже пришло, несколько позже. А вот изначально, да, в изначальной вот этой вот архаичной культуре пелазгов этого не было. Но Руси когда-то тоже люди обладали подобным мировоззрением, Они видели и в молнии, и в дубе, и в вепре, то есть везде они видели своего Перуна и не удивлялись о том, что Перун подал им знак, например, да, там, разрытым, каким-то разрытой поляной. Да, вот они, они правильно интерпретировали этот знак, потому что природа с ними разговаривала на очень знакомом, очень понятном им языке и перевести легенду о боге Перуне в человеческое обличие, это не значило умолить бога, это значило просто описать одно из его приключений всего лишь. При этом это совершенно не умоляло форму бога. Но впоследствии, конечно, это качество ушло. Люди опасались воспринимать природу как часть старых богов. И поэтому, поскольку старые боги и природа, это вещи были совершенно неразрывные, и природа и старые боги были объявлены вражескими, бесовскими, то, что следует уничтожить или в крайнем случае покорить, навязать своей воле. Вот эта система, система сказок, система мифов и легенд, она еще ждет своего воссоздания в единую систему. Был такой писатель, и сейчас еще существует писатель Асов, Александр Асов. Он первый начал восстанавливать систему. Ну что вам сказать, наверное, мало на кого из писателей и ученых были, вылиты такие цистерны дерьма, как на него. Перед ним был только разве что Рыбаков, тоже вот славянист, воссоздатель. Он, правда, работал во время советской эпохи, но, тем не менее, свои цистерны он тоже получил. Причины тому есть. Мы не будем сейчас углубляться в длинную конспирологию, просто сразу Хочу вам сказать, что это дело неблагодарное, но вот здесь вот причина этой неблагодарности, наверное, надо искать не в злобном иудейском заговоре, наверное, да, а наверное, скорее в подложке одного из первых вопросов, который прозвучал здесь в виде провокации. Наверное, так будет языческому сознанию правильнее думать, не искать врага на стороне, а посмотреть немножечко поближе, то есть на глубь самого себя, и понять, а вот эта вот сложность с воссозданием традиции, а не является ли оно, если не наказанием, потому что у языческих богов не было такого понимания, как грех и наказание, отсутствовало в терминологии, а, наверное, испытанием, проверкой тому, кто хочет проявление этой силы, но в свое время позволил себе не очень благородные поступки относительно предательства самого же себя, своей же силы, своих богов, своей земли, своей, своей чести. Кому покаяться легче, чем извиниться. Кому исповедоваться легче, чем исправить свою ошибку реальными деяниями, реальными действиями. Кому о своих заслугах проще промолчать, чем говорить на ком не лежит печать ни лжесвидетельства, ни предательства, ни хвастовства. И вот, возможно, пока не появится критическая масса подобных сознаний, которым не страшно и не стыдно отдавать информацию в работу, не на сохранение, в работу, кто способен своей жизнью жизнью своих детей, связать впоследствии эту информацию в традицию, причем в традицию, которая вопреки предыдущему опыту не будет умолять достоинство человека, которая не будет делать его рабом, бесправным, но и безответственным. Это же две стороны одной медали. Те, кто за свое слово будут отвечать, И понятие честь станет не пустым звуком, и достоинство, и безупречность станет непустым звуком, вот тогда, возможно, появится информация немножечко больше, появятся ключи для соединения этой информации. Вы не думайте, что все ушло, то, что пожгли волхвов и берестяные грамоты, на которых записывали старые предания, это ведь не значит, что информация ушла. Вон, посмотрите на ну шумирию, ее в свое время иудеи с землей сравняли аж две тысячи лет назад, а в 19 веке Вули взял, и откопал всё. да сюда откопался. Вот так вот 2000 лет молчала, а потом взяли, все раскопали. А потом как раскопали глиняные табличке, расшифровали, ахнули. О, ребята, демократы, в смысле иудеи. Вот и понятно, откуда вы взяли всю свою, все свое повествование, все свои заветы, все свои писания. Просто уперли чуть ли не под строчником. Да? Все то же самое произойдет и у нас, когда придет время, информация появится. Просто кому эту информацию передавать? Те, кто по старой памяти будет с богами не разговаривать, а молиться, с чего взяли, что им нужна такая беседа? Почему вы знали, что им нужны рабы? Наши боги рабами нас не, клик, не кликали. И вот когда вы это поймете, когда слово рабство станет для вас самым страшным преступлением и наказанием, когда достоинство будет захлестывать глаза в ярости, драться за свое до последнего, и когда это будет не ежеминутный посыл, а, наверное, образ жизни, возможно, тогда что-то и изменится. Информация есть, есть она, просто она не в системе. Но кроме вас в систему ее не соберет никто, потому что традиция складывается на жизни нескольких поколений, как минимум трех. А если вы сегодня один час язычник, а завтра христианин, потому что Пасха, ну как же так, надо же всех поздравлять, Христос воскресе. А послезавтра вы иудей, потому что у вас коммерческая сделка, и надо быть чистым иудеем, чтобы эту сделку победить. Ну а о какой традиции может быть речь? Это будет какая-то другая традиция, смешанная какая-то. Да? Но будет ли там присутствие старых русских богов? Сильно я сомневаюсь. Вот как-то совсем не уверена. Вот, отсюда... Вывод. Дело не в информации, дело в том, кто эту информацию будет носить, передавать, хранить и реализовывать. Информация будет. В интернете мы можем очень много читать о том, что вот такая-то легенда, такая, такие-то книги того же Асова, того же Рыбакова. Я думаю, что тот, кто искал информацию и читал все, все, эти, все эти тексты. Все это наводил, все это ничего не значит, что все это все придумано, это никакого отношения к аутентичности не имеет. Знаете, мне очень хочется сказать подобным реконструкторам следующее, вот лично, да, для реконструкторов. Я постараюсь сделать так, чтобы эта информация вот, пользуясь случаем, как говорят, на нашем телевидении. Я скажу вам так. Да, наводил. Молодец. И вполне возможно, никакой не аутентичный, не историчный И географические пространства перемешаны, и боги перемешаны, и нет у никакого бога единой истории. Все как-то вот все в кучу. Да, все так, все так. Но хочется сказать следующее: даже если нам придется всю традицию и каждую легенду и каждую сказку написать с самого начала, начиная вот с этого конкретного момента, и дальше мы это будем делать. Кто бы что ни говорил, потому что когда-то традиция начинается с первого, начиналась с первого слова. И это слово должно быть произнесено. Если мы будем ждать, что его кто-нибудь произнесет или из глубины веков оно появится, мы будем ждать до морковкиного загорения. А если хотим, что это было, возьмем и все напишем сами. И это станет новой традицией. И пусть так и будет. Проявляться традицией или не проявляться, проявляться информацией или не проявляться, решать не человеку. Есть хозяин информации. У каждого человека своей и он является хозяином этой истории. Так и у бога, у них тоже есть истории информационные базы данных построению реальности. И они являются хозяевами этой базы. Проявлять ее через вас и через вам подобных, это решают только они. Ваша ли лишь возможность доказать им готовность, а это надо доказать. еще раз повторяю, раскаяние слов намерений недостаточно, как говорят мои коллеги занимающейся профессионально-магической трансформацией мира, намерение не есть действие, оно ничего не значит.